В данный момент вы могли видеть, как я написал слово "видео доска", однако видеоролик ускорился. Сделал ли я это сам или сделал это видеомонтажер? Нет, не то и не другое. Дело в том, что наши программисты днем и ночью стараются разработать искусственный интеллект, который самостоятельно способен уже здесь и сейчас ускорять видеоролик в момент того, как спикер молчит. Кроме того, на наших студиях установлена не одна камера, а две камеры. При желании мы можем устанавливать и три камеры. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы перебивки между кадрами были незаметными. И самое важное, что я не переключаюсь между камерами, все делается автоматически. Наш софт способен автоматически определять, куда смотрит человек и выводить именно ту камеру, в которую он смотрит. Благодаря программистам данный искусственный интеллект ежедневно улучшается и уже сейчас способен делать цветокоррекцию автоматически потому что вот как выглядит исходный видеоролик. Приобретайте наши доски с сенсорным ПО, взаимодействуйте с ними, ускоряйте свои видеоролики с помощью нашего искусственного интеллекта, делайте цветокоррекцию автоматически. Все это доступно уже здесь и сейчас. Для того, чтобы узнать подробности, звоните ниже по телефону или связывайтесь с нашими менеджерами, приобретайте студии, используйте все доступные возможности. Ну а с вами была компания Видеодоска. До новых встреч. Всем пока.